И с какой стороны ты вот этот собор не будешь обходить? Точнее, как этот кафедрал это как это? Не собор. Ну, я правильно говорю слово «собор»? собор? Да, вот этот кафедральный собор с какой стороны ты бы не обошел? Везде он как-то открывается по-новому. Везде какие-то такие виды классные. И везде переходы такие теневые. Смотрите, какие ручки. Орел. Орел. И лево. Классно. А там другие ручки. Сейчас покажу. Так. Дуралекс закон суров. Посмотрите, какая красивая. Это же медь. Медью кованная дверь. Боже, как красиво. Молодцы. Ого. Ого, А это собор, который мы надеемся все-таки можно будет посетить без того, чтобы сделать аппойнтмент онлайн и зайти хотя бы просто посмотреть, как это внутри выглядит, потому что снаружи это выглядит очень симпатично. Вот, пожалуйста, спасибо. Вон там какие-то мудрецы. Такие шпили в готическом стиле. Ну, такие скромненькие. Готические, но скромненькие. Главное, какой вот перед всеми этими соборами и всем остальным открывается прекрасный вид. Панорама, далеко, все видно. Все красиво. Молодцы. Молодцы. Европейцы, которые привезли эту американцы, которые это все сохранили. Молодцы. А что мне больше всего нравится в Америке, что даже вот стоит да, архитектурный памятник, собор, такое популярное место, а люди вот живут прямо напротив него. И никто их не выселяет, не выгоняет, не рассказывает им, что это охраняемая зона. Они владеют этим домом и спокойно живут, никому не мешают, без всяких заборов, без всякого ужаса, такого, как у нас. И вон, тоже домик, я не знаю, жилой, не жилой, но тоже чей-то. Так что вот так. Хорошо в таком домике жить вышел, а тут оп, и вид из окна. Пора па па пам